Добрый вечер подскажите меня слышно слышно ли меня чтобы я знала все ли в порядке у нас с аудиосвязью поставьте плюсики если меня слышно Отлично. Все. Супер. Тогда начинаем. Думаю, будут еще люди приходить к нам. У нас сегодня буквально час на то, чтобы познакомиться с энеограммой Напишите, пожалуйста, в чате, кто знаком или не знаком с неограммой. Поставьте плюс-минус и также напишите свои ожидания, чего вы хотите получить от этого вебинара длительностью в один час. А я тогда, пока вы будете писать, я буду продолжать. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Анастасия Паньковецкая. Я коуч, тренер, практика неограммы. И действительно, в моем арсенале вот есть две таких самые любимые темы. Темы, с которыми я на «ты» Уже весьма длительное время, особенно что касается коучинга, это, собственно, коучинг и эннеограмма. И я обожаю коучинг и за то, что он позволяет раскрывать потенциал человека, а эннеограмма это также именно та модель, именно та технология, которая позволяет также копнуть вглубь. И сегодня, возможно, если кто-то не знаком с Иограммой здесь, возможно, вам даже удастся проследить, узнать, да, из кого-то из близких своих или себя в определенном типе. У нас формат сегодня такой весьма сжатый, то есть на все типы, я расскажу совершенно по чуть-чуть. При этом, если у вас возникают любые вопросы, какие-то эмоции, и вы хотите об этом сообщить, пишите в чате, я открыта к диалогу. Итак, движемся дальше. Что же такое анеограмма? Анеограмма – это психологическая модель, которая описывает 9 типов личности. И эти типы личности объединяются между собой определенными бессознательными глубинными убеждениями, стратегиями поведения, ценностями. Это типология, которая описывает не просто статичное состояние человека, а еще и то, как человек себя ведет, будучи в стрессе, или наоборот, когда ему хорошо, то есть в комфорте. И здесь, вот вы видите символы анеограммы у себя на, сейчас на слайде, и будем также дальше более глубоко погружаться, да, что же он значит, что значит эти стрелочки вообще про разные типы. Да. Если копнуть немножко в историю энерграммы, откуда она взялась? Основоположником, такими основателем энеограммы считается Георгий Гурджиев, который, собственно, и обнаружил этот символ энеограммы вместе со своей командой, с искателями истины. И Георгий Гурджиев – это армянский мистик, который, собственно, положил начало исследованию да, энеограммы, а именно символа на тот момент. А Оскар Чаза – это... Психотерапевт, который начал исследование уже разных типов энеограммы и накладывать, накладывать определенный тип на номер. Да. Также, ну, также очень большое влияние и очень большой вклад в развитие энеограммы Составили наши современники. Это Клаудио Наранхо и Дон Риса Хадсон. Это также люди, которые, я бы так сказала, они типировали людей и дополняли сами описания типов. Вот так. Если у вас возникают вопросы, вы обязательно пишите мне. Очень важно, да, коммуницировать с группой, когда у нас есть определенные, да, вот вопросы. А так будет, мне кажется, даже более живо, более интересно, так что буду ждать. Итак, вы видите, вот а, такие, а, если сейчас будем идти дальше, а, вот Сама структура энеограмма. И, например, такое сложное слово, сложная такая модель, она превращается в очень простую такую, я бы сказала, такую кругу с линию. Итак, если расшифровать, энеограмма, как расшифровывается? Энеа – это 9, древнегреческая, а с это фигура. То есть, по факту, это... описывает 9 точек, да, я сейчас вам возьму курсор чтобы вы видели да? 9 точек вот вы видите курсором я вожу 9 точек которые находятся на на круге да? и 9 точек это каждая точка описывает тип личности с которым мы познакомимся вот уже дальше с со всеми типами да, немножко прикоснемся и вот вы видите, такими квадратиками выделены по три типа. Эта энеограмма, чем она еще классная? Она объединяет в себе разные типы интеллектов. Это люди, которые более подвержены эмоциональному, скажем так, поведению, и которыми движет эмоциональный интеллект. Это типы 2, 3 и 4. Типы 5, 6 и 7 – это люди, которые опираются чаще всего на логику, они анализируют, они сопоставляют факты, они принимают решения больше вот головой, собственно, да, если 2, 3, 4, больше сердца. И, собственно, 8, 9, 1 – это типы, которые движимы таким инстинктивным телесным интеллектом, а значит, они движимы телом. То есть это люди, которые чаще всего... По сравнению с другими будут говорить, я вот так почувствовал в теле отклик на определенный, на определенный фактор, и потому я начал действовать. Это чаще всего можно будет услышать от типа 8, 9 и 1. Если говорить про стрелочки, вы видите, что от каждого номера исходит стрелочка. Она идет к одному типу и ко второму. Вот на примере, как я сейчас показываю. Напишите, пожалуйста, виден ли курсор, чтобы я понимала, видите ли вы мои движения. Собственно, как я двигаюсь. А вот если посмотреть на тип 1... Спасибо, Оксана. Если посмотреть на тип 1... Есть направление стрелочек, идет в 7 и в 4. Если мы говорим про зеленые, да, стрелочку... Это значит, что люди, которые по факту являются представителями первого энеотипа или первого типа энеограммы, когда им хорошо, когда они реализовывают свои потребности вот в своем единичном типе, они перенимают потребности, перенимают даже свойства характера, определенные качества седьмого типа, и тогда получается, что они как будто бы двигаются да, в семерочку. И в то же время, когда им плохо, в моменты дезинтеграции, когда их потребности не удовлетворены, когда жизнь вокруг складывается не так, как им хочется, они берут паттерны поведения четвертого типа. И, собственно, наоборот, вы видите, четверочка в своем комфорте, да, она переходит... Условно говоря, в единичку берет паттерны единички и действует так в жизни. И, собственно, когда четверочки плохо, она становится очень похожа на двоечку. Угу. И точно так же можно проследить по каждому типу. Я буду совсем немножечко затрагивать дальше во время описания, во время рассказа о других типах. И вы сможете это наблюдать. Также, если посмотреть на символы неограммы, из чего он состоит? Да? Вот здесь такой есть круг, есть треугольник, который соединяет себе типы 3, 6 и 9. Это чаще всего даже про людей, которые принадлежат, да, которые являются типами 3, 6 и 9. Можно договорить, говорить, что они наименее быстро могут меняться процессы изменений у них внутри происходят наименее быстро ну, по отношению к другим типам и, собственно как и треугольник да, чтобы его как-то крутить это нужно крутить его полностью и также третья фигура это гексограмма которая соединяет в себе остальные типы посмотрите сейчас за курсором как она движется вот от единички в четверочку в двоечку Восьмерочку, в пятерочку, в семерочку и в единичку. Да, то есть, по факту, три таких фигуры заложено в символ энеограммы. Если есть вопросы, опишите, если нет, мы двигаемся дальше. Да, вот здесь на картинке также видно, да, вот на кого похожи в релаксе, когда на седьмом небе, да, это стрелочки зеленые, да, и на кого похож в стрессе. Угу. Итак, мы будем с вами сейчас... Вот я показываю этот слайд. Знаете, условно говоря, я даже на тренинге у себя даю такое задание, да, чтобы каждый подумал, с, чем, с каким видом транспорта он себя ассоциирует. То есть подумайте, как если бы было все возможно, каким, транспортом, каким видом транспорта являетесь вы. И исходя из этого, потом можно делать определенные умозаключения, не столько выводы, да, и присматриваться к тому типу, собственно, который похожи транспорт, который вы выбрали для себя. Здесь, условно говоря, совершенно условно, вот вывели такие виды транспорта, да, вот как если бы каждый тип был определенным видом транспорта, то каким бы он был. Дальше также буду, вы сейчас можете так себе запомнить, я буду немного также этого касаться. Видите, какие все совершенно разные и какие паттерны поведения у всех есть, какими убеждениями они движут, я буду сейчас вот делиться с вами. И мы переступаем уже эту страничку и двигаемся к... Так, и двигаемся к типу 2. Мы будем начинать с двоечек. Почему с двоечек, а не с единичек? Чтобы не разъединять типы, которые принадлежат к одному центру. Это, например, к одному центру интеллекта. Да? Вот типы 2, 3, 4, если вы помните, это типы, которые движут более эмоциональный интеллект, эмоции. Но, кстати, здесь стоит отметить, что, знаете... Не так это не значит, что если вот там я двоечка, то я совершенно там не думаю головой или не откликаюсь на тело. Нет. Просто чаще всего мною будут двигать именно эмоции. Я буду принимать решения эмоционально, буду смотреть на людей эмоционально, на ситу, к ситуациям подходить эмоционально. То есть это больше свойственно типам 2-3-4. И вот, начинаем с двоечки. Кто это такие? Это помощники. Если вспомнить э, вид транспорта, то это такая скорая помощь. То есть это люди, которые действительно помогают другим, которые э, чаще всего это делают просто потому, что они не могут не помогать. Они не могут, потому что э, их внутренний навигатор настроенный на то, чтобы помогать другим людям, чтобы исследовать потребности других, и предлагать им помощь. То есть эти люди чаще всего а, на разных этапах своего развития, конечно, но они чаще всего могут даже навязывать свою помощь, потому что они чувствуют, они понимают, что я как будто бы знаю, что тебе сейчас нужно, потому я буду предлагать тебе свою помощь. А для людей второго типа очень важно ощущать благодарность, то есть, получается, их поведение, их предложение помощи другому человеку всегда за собой скрывает как будто в тени, да, скрывает то, что им важно, чтобы их благодарили, благодарили за то, что они делают другим, и как это может проявляться в коллективе, например, приходит на работу двоечка, а это значит, что чаще всего она будет делиться там той едой, которая у нее есть. Она будет, например, раскладывать а, пирожки по каждому столу а, для того, чтобы смотреть, кто как будет кушать, понравится ли вам или нет. И если вам понравится, и вы скажете спасибо, вероятность того, что двоечка потом будет вот это причинять добро и дальше, вероятность такая очень высока. Эти люди желают быть любимыми, желают, чтобы их любили. И знаете, это не просто даже слова такие абстрактные, а вот это как раз такая потребность постоянно ощущать, что я незаменимый в жизни другого человека, потому, собственно, предлагают помощь. Если говорить про такую обратную да, сторону медали, они, конечно же, хотят, чтобы их не просто замечали, чтобы они были очень важным вкладом в жизнь других людей. Это люди чаще всего добрые, улыбчивые, у них улыбка не сходит с лица, и их настроение чаще всего будет видно сразу. Их настроение будет видно сразу, они, когда заходят, по ним видно, какие у них эмоции сейчас. А при этом, если говорить про стрелочки, про переход, второй тип – это такие милашки, добряки. И вот вы видите на слайде ярких представителей второго типа, но в то же время этих, эти люди очень редко, когда выходят в себя, тем более, когда мы говорим про то, что рядом находятся другие люди. Но если вот брать этот переход, вот этот переход, когда в стрессе двоечка, вы можете, она переходит в восьмерочку, а это значит, берет на себя паттерны поведения восьмого, восьмого типа, и она становится очень жесткой, авторитарной, непредсказуемой, она может хлопать дверью, она может выходить из себя очень бурно, но знаете, это такой пыл, он спадает очень быстро и потом она чаще всего даже чувствует вину за то, что она сделала, будет просить прощения и будет говорить, что она и виновата была. То есть это люди, которые однозначно им важны отношения с другими людьми. И во многом ради этих отношений они готовы на все. То есть они часто забывают о себе, жертвуют. То есть жертвенность – это вообще присуще двоечкам, быть жертвой обстоятельств, жертвовать собой ради других. Но все опять-таки ради чего? Ради того, чтобы другие меня похвалили, ради того, чтобы другие сказали, какой ты молодец, какая ты молодец. И, конечно, у двоечек, если говорить о том, что они ориентированы на других людей, у них есть невероятное такое свойство, качество чувствовать других людей, то есть они на самом деле только лишь по одной вашей походке, как вы идете, способны прочувствовать, в каком вы состоянии идете и к чему готовиться. И даже если это детки, они сразу чувствуют, в каком состоянии приходит мой родитель да, домой, если это ребенок двоечка. И это так далеко не со всеми, ну не со всеми типами. Окей, okay, вы параллельно можете читать то, что написано у вас в слайде, а я буду дополнять. Движемся дальше. Переходим к третьему типу, это тип достигатель, достигаторы. Это люди, для которых достижение – это самое важное, что есть в жизни. Им важно реализовывать проекты. И под проектом я имею в виду разные, а не только бизнес-проекты. Это могут быть проект как семья как проект. Да, это ну, отношение как проект, то есть это не обязательно должно быть э, бизнес, да, или реализация себя в бизнесе, им важны достижения, им важно, чаще всего им важно быть первыми, им важно достигать успеха, э, и э, им крайне важно, чтобы другие замечали и оценивали их успех, потому что, если они не неуспешны в глазах других людей, тогда им кажется, что эти достижения, ну им некому их будет показать. Потому эти люди коллекционируют медали, они могут обвешивать свой кабинет или квартиру своими сертификатами. И все ради того, чтобы другие замечали, какой я успешный вызывать у других таким образом доверие, показывать, какой я классный, что со мной можно работать, подключать меня в свои проекты. Троечки – это люди, которые ну, по праву называются таким самым эффективным типом эннеограммы, потому что они заточены на то, чтобы быть успешными и чтобы получать вот ту эффективность, в которой которые они стремятся, потому они идеальные проект-менеджеры, они идеально притягивают к себе ресурсы, которые им нужны для воплощения в жизнь этого проекта определенного. Да? А троечки это люди, которые невероятно адаптивны, они обладают этим таким уникальным свойством переспосабливаться к любой ситуации. То есть, когда в компании изменения, например, и если все остальные могут быть недовольны, могут скажем так, качать какие-то свои права, да, заявлять, что им это не нравится. Троечка, если внутри поймет, что этим изменением быть, и что по факту она сейчас никуда не уйдет, а ей нужно довести проект, например, внутри компании, то она быстренько адаптив, адаптируется, она перестроится за день-два и дальше будет двигаться в в направлении, в котором она хочет в этой компании. И в то же время, когда в компании становится ей неинтересно, то есть проекты, которые она хотела, уже достигнуты, реализованы, вероятность всего, что она будет искать новые проекты, потому что важно получить опять еще одну медаль. А троечка. Это люди, которые вот за счет своей адаптивности они, они умеют подстраиваться под разные команды, под разные команды людей. Например, если в компании людей важно показать, что ты умный, троечка будет делать все, чтобы показывать, что ты умный. Если в компании людей нужно показать, что ты состоятельный, богатый. Троечка сделает все, чтобы показать себя именно в таком цвете, чтобы другие заметили, а вот, что он именно такой. Если вы вспомните вид транспорта, то троечка – это такая очень большая такая яхта, яхта, которая по факту вызывает впечатление. И... Порой не важно, что эта яхта может быть взята в аренду на два дня, лишь бы вызвать впечатление у данной компании людей, но ничего, троечка все сделает так, чтобы это впечатление было максимально классно. И точно так же, точно это же касается и деток, и в команде, как проявляются троечки. Да? То есть это люди, которые притягивают ресурсы для наилучшего достижения наилучшего результата это все именно про троечку. Um, окей, двигаемся дальше. При этом, кстати, очень важно хочу сказать, что троечка, хоть они и находятся в эмоциональном центре, но эти люди верят в то, что эмоции – это плохо. Показывать свои эмоции я не буду, особенно в окружении других людей, потому что это про слабость. Да, и, и чаще всего свои эмоции, э, эмоции, которые могут быть связаны с проигрышем, с, не, с недостижением того результата, который они хотят, чаще всего эти эмоции, они прячут глубоко внутри и проживают это сами. Э, даже могут без своей семьи, без доверительных им лиц. То есть это то, что нужно прожить одному, поскольку я проиграл, да. И это такой парадоксальный момент, вот у троечек, и во многом как раз раскрытие этого эмоционального состояния позволяет им быть еще более эффективным, открытым другим людям. Окей, двигаемся дальше. Мы переходим к четвертому типу. Пишите ваши вопросы, комментарии, мне так будет, я так буду чувствовать, что мы с вами на одной волне, что вы меня слышите, что мы общаемся с вами. И если вдруг вы кого-то узнали из своих э, близких или себя, вы также э, можете, да, собственно, об этом писать. Э, добрый вечер, добрый вечер, Лиса. В каком возрасте формируется тип? Меняется ли в течение жизни? Благодарю Оксану за вопрос и сейчас на него отвечу. Э, если верить тому э, ну, исследователям иноограммы, людям, которые и накладывали типы, и глубоко изучали эту тему, э, мы выбираем свой тип, еще будучи, скажем так, ангелочками, еще выбирая свой путь в этой жизни. И потому уже с самого раннего детства видны проявления, паттерны, Определенного типа. Даже, знаете как, даже в детстве эти паттерны поведения, эти ценности, эти убеждения, они видны еще более ярче, чем во взрослой жизни. Потому что, когда мы взрослые, на нас все-таки влияло наше окружение, родители, воспитание, там школы, университеты. Это все накладывало определенный отпечаток на нашу личность, и мы научились закрываться. Например, мы на этот свои эмоции, прятаем свои истинные мысли. Да? В детстве мы более ярко проявляемся через свой тип. Дальше мы просто наслаиваем стратегии поведения других типов. И действительно, на тренинге, когда я провожу тренинг, мы немало касаемся того, чтобы исследовать свои стратегии поведения, которые были в детстве. То есть то, что нами двигало, еще когда мы были совсем малышами, Потому что, вероятнее всего, именно тогда мы и были проявлением вот этого чистого типа. Дальше наслоились типы. И потому я для себя ставлю личные задачи, когда веду тренинги, и когда сама исследую эннеограмму, и с клиентами исследовать действительно вот тот основной тип. Вот тот тип, который как стержень, он один. Потому что, когда мы понимаем, каким типом мы являемся, это открывает нам возможности смотреть на другие типы, брать паттерны поведения других типов и, собственно, видеть мир шире, видеть мир гораздо более, я бы так сказала, с других окошек. Потому что мы смотрим, например, через призму своего такого окошка, а если мы узнаем свой тип, мы и другие типы мы видим гораздо более шире. Благодарю, Оксан, за вопрос. Надеюсь, ответила, если что, продолжайте да, вот, дальше задавать. А, дальше. Четвертый тип. Четвертый тип – это индивидуалисты. Это люди, вы даже можете увидеть уже, может быть, вы успели прочитать, пока я говорила. То есть это люди, которые... Часто связаны с творчеством, это люди, которым невероятно важно проявлять свою уникальность, проявлять свой вот этот индивидуалиста внутри себя. Это люди, которые... основное слово для которых это эмоции. Это люди, которые хотят вызывать эмоцию других людей, и им часто не важно. Это эмоции позитивные или не совсем, да, то есть им совершенно не важно, как они выглядят в свете, выглядят в глазах других людей, им важно вызвать эмоцию, и они это могут вызывать ее по-разному. Да, нередко можно встретить, что представители четвертого типа, свои профессии, свои вот такие предпочтения, хобби, они связываются с чем-то очень творческим, очень так сказать, таким, что позволит им выделяться в окружении других людей. Это именно про четверочек. То есть, если они хотят, например, построить дом, это будет дом необычный, это будет дом не такой, как у всех, это будет дом, например, с большими окнами панорамными, или это, если, или это может быть, будет дом на воде. Так, чтобы отличаться, так, чтобы другие осознали, что я не такой, как все, потому чаще всего а, ими движет вот это состояние самовыражения быть не таким, как все. И если другие не замечают меня так, что я не такой, как все, конечно, они на начинают, а, ну, происходит такое определенное не то чтобы разрушение личности, но они тогда теряют где-то себя, да, им тогда очень сложно восстановиться. Это люди, которые глубоко копают внутрь себя, которые хотят осознать прям глубинно все процессы, которые они проживают. Это люди, которые очень ранимые, очень чувствительные, очень такие настоящие, искренние, то есть они... Верят в что-то высшее. Они нередко говорят, что они живут будто между мирами. Да, у них есть связи с, с чем-то высшим. И это также можно про, может проявляться и можно замечать, да, еще с детских времен. Вот такие четверочки. То есть это люди, которые, которым ключевое слово – это видеть. То, что они уникальны. Они При этом они очень часто могут смотреть на мир как на, как на нечто серое, нечто такое, в чем очень дискомфортно жить, и им как будто бы хочется постоянно быть в другом месте. Потому замечать красоту, видеть красоту этого мира, это во многом о том, что о развитии. Да, вот четверочек, куда можно развиваться. Чем мне нравится анеограмма, она дает ответы на вопросы о том, как мы устроены, а о том, что нам поможет быть вот той лучшей версией, да, вот себя, которой я хочу быть. А, окей, двигаемся дальше. И мы переходим к интеллектуальному центру, это пятый тип, мы начинаем, да? Пятый тип это наблюдатель, мыслитель, и в эннеограмме этот тип называют самым умным типом эннеограммы. Это люди, которые в детстве зачитывали с энциклопедией, и кайфовали от этого. Это люди, которые, когда узнают что-то совершенно новое, они, вероятнее всего, сразу погружаются, погружаются вглубь. Это люди, которые становятся экспертами в узких сферах специализации, потому что они умеют копать в суть, они умеют исследовать жизнь с, с разных сторон и подходить к, к тому, ну, они вот как э, у них глаза, у них уши, как пылесос, который впитывает в себя э, все вокруг. И, собственно, эти люди, да, э, они способны, они невероятно сильные стратегии, потому что они способны формировать свое видение на десятки лет вперед, видеть, чувствовать, смотреть, как будет меняться мир тогда. Да, и, собственно... Э, выбирать, что делать сейчас, но они делают только то, что они хотят. Им совершенно не важно, кто что о них думает, если они решаются погружаться в определенную тему, они в нее погружаются, они становятся экспертами в этой теме. И часто эти люди, это именно тот тип, который... А, которому... А, о котором это такая фраза, да, такая, что они... А встраивают навыки, они считают, что навык можно встроить тем, что они прочитали про этот навык и встроили, они а не действиями. То есть эти люди часто э, закапываются в своих исследованиях, и слово действие, это не так часто про них. Конечно, говорим, есть разные типы, есть типы, которые люди, которые развиваются, э, и, собственно, то, к чему взывает неограмма, но если брать на пятерочки, то базово они склонны к тому, чтобы накапливать знания о мире и чувствовать себя от этого в безопасности. Потому что для них знания – это безопасность. Это то, что я накопил знания, и я при малейшей опасности я буду, я буду, смогу выстоять. Потому знания они накапливают обо всем. Они могут быть экспертами в узких нишах, при этом совершенно по чуть-чуть они могут знать с очень разных сфер. И вероятнее всего, если среди вас сейчас есть пятерочка, то это именно вы, я уверена, что перед вебинаром точно прочитали десяток хорошая, а то и больше страниц о том, что такое анеограмма, какие типы существуют, для того, чтобы принять решение, вам вообще это интересно или нет. То есть «пятерочка» никогда не приходит на тренинги-вебинары неподготовленными. Они всегда знают, о чем будет идти речь и, собственно... Это то, что их будет отличать от других участников, но они не рассматривают это как через призму уникальности, как, например, было бы у четверки. Да? Это так, такой подход их в жизни. Если вы вспомните транспорт, то транспортное средство здесь был космический корабль. То есть это то, что как будто бы наперед, между мирами и где-то не здесь. И это, конечно, о стратегическом видении, о том, вот насколько они э, видят будущее. Угу. Елена, да, запись будет вебинара. Я думаю, мы вам ее отправим. Спасибо. Да. А, и я совершенно забыла сказать, что четверочка. Кто помнит, что изображено было, какое транспортное средство было изображено на четверочкой? Кто помнит? Если повспоминайте, а я немножко пролистну назад, чтобы вы увидели. Смотрите, это такой пегас. То есть это и транспорт, и не транспорт, но это что-то такое уникальное. Да, спасибо, Оксана. Да, действительно, это то, что... То есть назвать это транспортом, ну, как бы нельзя, да? Но это то, что должно отличаться. И вот это именно про четверочек. Так. Да? И двигаемся дальше. Двигаемся к шестерочке. Шестерочка. И, собственно, давайте сразу. Какой вид транспорта? Что там было изображено? Даже только что я показывала. Там было депо. Депо. Там, где поезда, выбирают свой путь, куда же двигаться. Так вот, шестерочка – это люди которые постоянно находятся в процессе принятия решений. Они постоянно сомневаются, сделали ли они правильный выбор или нет. Они постоянно думают о том, что, что я могу поменять в моем решении. То есть по факту они оценивают мир на прочность и свои решения также. И вот это единственный тип, который называется, да, двойное да, такое название, скептик-лоялист. То есть, с одной стороны, это скептик, скептик ко всему. Это люди-скептики, которые, когда они приходят только на работу, когда они только начинают отношения, они постоянно как будто проверяют на прочность, они проверяют на доверие, проверяют, насколько я могу доверять тому человеку или той компании, да, с кем я работаю. И только после того, как они провели ряд таких проверок, они превращаются в лоялистов. То есть они становятся невероятно преданными этой компании или этому человеку, да, зависит от контекста, да. Но это люди, которые... Потом можно даже так сказать, что это там дружба или отношения длиной в годы, да, если, если вы прошли их проверки, да. этом проверки могут быть разными. Также что... Если говорить о шестерочках, что их отличает от других – это невероятное чувство юмора. Это такой сарказм, это ирония. Если вы слушаете шутку, за которую хочется убить, ну, вот в прямом смысле слова, да, присмотритесь, вполне возможно, что этот человек шестерочка. И таким образом он проверяет мир на прочность. Он просто он смотрит на вас, как вы отреагируете на его шутку. Что вы будете делать? Это не со зла совершенно, вот просто такой вот этот такой уникальный, тонкий, яркий, шестерочный юмор. Ну, собственно, то, что их отличает от других. Также шестерки – это невероятные болтуны. Чаще всего они очень много говорят. Говорят, когда сидят в компании друзей, там, в семье. Они говорят, потому что они тоже проверяют мир на прочность. Они проверяют, насколько вы, насколько можно вам доверять. И в этот мир, когда они говорят, уж поверьте, они все слышат. Они все слышат, и они запомнят очень хорошо, кто что скажет. Эти люди шикарные командные игроки, однозначно. То есть они за команду, в отличие, например, от троечек. Троечки чаще всего это люди, которые движимы. Своим личным интересом, своим личным э, потребностью завоевать успех лично мой. Шестерка наоборот. Шестерка очень много делает для команды, для того, чтобы в команде было хорошо. Есть ценности, которыми движены шестерки. Это ценность доверия. Им крайне важно, чтобы э, люди доверяли друг другу э, в этой команде, в этом коллективе. И ценность э, быть на равных потому чаще всего в коллективе они будут, не будут терпеть там неформального лидерства. А... Угу, Аня, отлично. Они будут, скажем так, когда кто-то в команде начинает как будто бы становиться на ступенечку выше, они сразу, вероятнее всего, будут хотеть свергнуть этого человека, потому что они считают, что э, мы должны быть на равных, все должно быть на равных. Конечно, они могут работать в подчинении, это совершенно нормально, но они, вероятнее всего, будут очень искренни в своих проявлениях, и руководство будет их во многом за это ценить. И, кстати, среди... Э, Учредители компании чаще всего это именно шестерки. И уж поверьте, свою команду они подбирают очень тщательно, очень взвешенно, очень точно. Также про шестерок нередко говорят, что это люди, которые баба против. Вот все, например, за, они против. И это просто потому, они просто так самовыражаются. И вот так для них... Комфортно проверять мир на прочность, потому что ими, помните, как я говорила в начале, ими движет такой страх, волнение, постоянное волнение, а все ли окей, а правильно ли я сделал решение. То есть это как будто бы такой дрожь в голове и страшно, страшно двигаться дальше, потому что есть много вариантов, которых я выбираю и мне очень страшно. И поэтому я буду проверять других также на прочность такой шестой тип да и конечно вот совершенно не терпят до да, такого предательства в свой адрес и при этом им крайне важно чтобы они находились в кругу людей с которыми они могут будет доверять с которыми будет в принципе все на равных окей движемся дальше к седьмой типу энтузиасты, эпикуреец, их чаще, называют, чаще все называют. И если вы помните, эпикур – это философ, который говорил, что жизнь должна быть в удовольствии. Так вот, это люди, как раз-таки это человек-праздник, человек-феерия, человек-фонтан. Это люди, которые верят в то, что жизнь – это равно удовольствие. И я должен получить максимум удовольствия, я должен выжать максимум из того момента, в котором я нахожусь сейчас. Да? чтобы получить свою дозу удовольствия, это люди, которые по факту делают из лимона лимонад. То есть они креативят, они создают великолепные идеи, которые, ну просто гениальные, и которые потом завоевывают внимание всего мира. То есть да, это люди, которые полны энергии жизни и готовы брать от жизни все совершенно все, чем бы они ни занимались, что бы они ни делали. И семерочки часто вызывают такое, знаете, у других людей они могут вызывать ощущение, что это поверхностные люди. То есть это люди, которые на первый взгляд кажется, что ничем глубоко не, не увлекаются, что они знают обо всем по чуть-чуть. Это часто про них как они воспринимаются другими людьми. Потому что если семерочки есть три плана на вечер, они обойдут три компании. И, собственно, с каждой компанией будут о чем-то говорить. Знаете, обо всем и ни о чем. Это вот во многом про них. И если вы вспомните вид транспорта, который был, я сейчас специально прокручу назад, чтобы вы еще раз посмотрели. Так. Это вот видите, Такое, непонятно что. Это что-то летит, кто-то кричит, кто-то боится, кто-то улыбается, кто-то смеется, кто-то, может, там плачет. Все вот так вот бегут кто куда. Вот это как раз во многом про семерочную жизнь. То есть это люди, которые способны зажечь идеи э, других э, и э, не дойти до реализации ее самостоятельно. То есть они поведут за собой людей, Потом эти идеи перегорят, загорятся новые идеи, а люди, которые они за собой ведут, часто могут даже не понять, что произошло, ведь мы же за тобой шли, мы уже говорили с тобой о том, что мы будем воплощать, а им просто неинтересно, потому что они уже вот здесь, в разуме, прожили идею, получили свою дозу удовольствия и реализовывать дальше совершенно не обязательно. Ими, да, и их может мотивировать слово «дедлайн», и «дедлайн» там, где горит dead. Вот это однозначно то, что им, их может включать. Хотя они невероятно, скажем так, они такие живчики, полны энергии, им никогда не бывает скучно. Если им скучно, тогда они, конечно, будут пытаться находить вокруг что-то или кого-то, чтобы вот эту скуку рассеять. То есть не копаться внутри себя, не исследовать свои процессы, да? вот, в отличие, если вы помните, от четверки или во многом даже пятерки. А семерочка – это человек такой феерии, праздник, который получает удовольствие от жизни здесь и сейчас. И кайфует от этого. А, вот так. И двигаемся дальше. Мы переходим к инстинктивному, телесному да, интеллекту. То есть, начинаем с типа 8. Восьмерочки – это люди-конфронтатор, босс, да, лидер, часто можно встретить в описаниях. То есть, это люди, которые не могут быть не лидерами априори. То есть, если у них нет, например, лидерской позиции в компании или в семье, они, вероятнее всего, будут брать на себя, скажем так, перебирать неформальное лидерство, брать в свои руки. То есть, например, если... Это яркий пример на тренинге... Вторая часть тренинга, второй день тренинга, который я веду, состоит из того, что я приглашаю людей, представителей определенных типов разных и задаю им вопросы. И мы смотрим наглядно, как одни и те же типы отвечают на разные, на одни и те же вопросы и на разные вопросы, как отвечают как одинаково, да, отвечают представители одного типа. Так вот, восьмерочки, я прекрасно помню момент, когда я пригласила восьмерку на интервью, и она сидит перед группой и рассказывает свою историю. История такова, что когда я в младших классах, не выбрали старостой, потому что старосту не выбирали, ее назначал учитель, она поняла, что как нужно действовать. Она подружилась со старостой. То есть она стала таким серым кардиналом, который по факту все решал. То есть по факту она взяла на себя ну, такое неформальное лидерство. И потому что они по-другому не могут. Это люди, которые полны энергии, которые движимы, вот чем нечто больше. Через них, как будто через них, как через канал пьет ключом эта энергия, они а движимы желанием хочу. То есть, если я этого хочу, значит, это у меня будет. И это однозначно слоган, девиз, жизни восьмерок. Для восьмерок нет преград. И в то же время этим преграды не являются ни люди, никто. Да, то есть это люди, которые движимы своим хочу. И по дороге к своей цели они могут идти совершенно по-разному. Они могут переступать через других людей, они могут переступать через их интересы. Все ради того, чтобы получить то, что я хочу. Этому может быть такой авторитарный очень стиль, этому они могут мстить, если кто-то им перешел дорогу, потому что у них базовая жизненная стратегия ⁇ это наращивать влияние и контролировать то, что происходит вокруг. Потому если вы вспомните транспортное средство, это был такой грузовик. То есть это люди, которые постоянно грузят, грузят, грузят на себя ответственность, потому что они считают, что они ответственны за все, что происходит. И потому, например, даже если в компании кто-то будет не готов взять ответственность за выполнение какой-то задачи, и если у них не получается продавить это они сами будут брать на себя, то есть они будут нагребать, нагребать на себя эту ответственность и таким образом реализовывать, возможность свою миссию и стратегию, жизненную стратегию, наращивать влияние и контролировать то, что вокруг. Вот так. Также эти люди, конечно же, у них существуют такие определенные круги, в которых они открываются, да, и если... Самый близкий круг – это круг, который видит их, какие они есть на самом деле, что они могут быть мягкими, белыми и пушистыми, что, конечно, другие люди, которые с ним работают, например, совершенно об этом не скажут, да? а близкий круг может это видеть. И сам на самом деле восьмерочки это сами верят в то, что они белые и пушистые, просто они наращивают на себя броню. И в этой броне им комфортнее, потому что им не хочется, чтобы кто-то ранил. И предательство, которое они не готовы терпеть, которое из-за предательства они по факту выбрасывают из своего круга. Если мы говорим, у них есть такой близкий круг, потом есть средний круг, да, и потом там дальние, не знаю, там знакомые, да. И вылететь их из их круга можно весьма быстро. То есть это ты по факту сделал какую-то одну оплошность, на что они считают, что это несправедливо. Это часто их слово. И так быть не должно. И они выбрасывают просто человека из своего круга. И это совершенно нормально, если они не будут здороваться, ходить, общаться. Если они... Потому что им совершенно нормально. Они считают, что э вы сделали так, как нужно. да И они выбрасывают вас из круга. Э потому, да, это... Как вы видите на картинке, сильные, независимые, решительные, прямолинейные люди, которые готовы атаковать, готовы идти в бой первыми, брать на себя ответственность. И при этом готовы не считаться, например, с интересами других людей, с интересами, которые кто-то возлагает на них. Да, или соответственность, которую кто-то хочет перегрузить. да То есть они прямо будут заявлять. То есть это по факту лидеры по жизни. Окей. Um, okay. У нас еще э, два типа. Двигаемся дальше. Если есть вопросы, пишите. Вопросы, комментарии. Мне будет приятно и важно понимать, что вы также меня слышите сейчас. Итак, девяточки. Посредник, миротворец. Помните транспортное средство? Это воздушный шар. То есть это люди, знаете, как, как воздушный шар. Куда ветер подует, туда он и э, едет, да, туда, туда он и летит. И, собственно, точно также про посредников и миротворцем. Для этих людей слово гармония, слово мир во всем мире, это не просто слова. Это те состояния, которые они проживают внутри себя. Это те состояния, которые для них крайне важны, и потому они будут все делать для того, чтобы сохранить. Вот этот мир, комфорт, гармония, в которой они есть. то есть И потому они часто выбирают, знаете, как абстрагироваться от проблем, абстрагироваться от решения ситуации, не принимать решения. Проблемы сами с собой рассосутся. Это именно фраза девяточек, потому что они считают, что... Э, даже часто они считают, что я не достоин того, что, ну, если мы говорим про глубинное убеждение, я не достоин того, чтобы внедряться в мир, чтобы решать ми миро мировые да, задачи. И они именно о том, что абстрагировать, И потому у них есть невероятно классное свойство – это умение сливаться с другими людьми. Потому они шикарные медиаторы. Они классно решают конфликты, Потому что они чувствуют других людей, они способны вот этим своими э, бесконфликтностью решать конфликты других. Это невероятно классное э, качество, которое присуще всем двоечкам. Да, они очень приятные, очень милые. Вот такая улыбка чеширского кота, которая постоянно с ними. Это вот как раз-таки про девяточек. И они не хотят, чтобы их что-то выбивало из своей колеи. Они просто хотят двигаться размеренно в своем темпе. Или не двигаться, или лежать, например. Да? То есть действие это часто не про них. да. Но в то же время с этими людьми быть очень комфортно рядом, потому что они как будто бы растворяются в вас. Да, они есть большая вероятность, что они не являются такими классными слушателями, как, например, пятерочки, как, например, двоечки, но они ну, с ними очень комфортно, очень спокойно, очень, знаете, так размеренно и удовлетворенно. Вот это то, что точно можно сказать про девяточек. Они такие, они любят дружбу, любят друзей, давайте жить дружное, Леопольдовая, да, вот это, это все девяточные стратегии, и ничего не делать, чтобы, не дай бог, не нарушить вот этот дисбаланс, не нарушить баланс в мире. Вот такие девяточки, то есть они просто по факту летят по ветру. При этом важно отметить, что нельзя сказать, что им вот можно так, сесть на шею свисеть ножки? Нет, они весьма упрямы в своих решениях. Они, скорее всего, не будут делать то, что им не нравится. То есть они просто не будут делать. Если девяточка вам ответила «да», скорее всего, это «нет». Если Даже скорее всего, это «может быть». Если девяточка вам ответила «может быть», это скорее всего «нет». Потому что, да, они не будут говорить а, «нет», они опасаются этого слова, но и вероятность того, что они сделают вашу просьбу, также невысока. Потому что они делают по факту то, что они хотят, то, в чем они заинтересованы, такое размеренное движение по жизни, комфортное, такое спокойное, это именно про них. А какой ваш тип и сколько понадобилось времени, чтобы его определить? Олег, спасибо за вопрос. Кстати, любопытно. Давайте так, у нас еще остался один тип, и вы можете сейчас угадать, какой я тип, потому что о типе, о котором я говорила, ну, я уже сегодня говорила о своем типе. Сколько понадобилось времени? Это участие в тренинге. Да, я проходила тренинг, проходила не один тренинг, не два, не три. То есть обучающая программа... Потому что у меня есть тест, который я составила, да, исходя из убеждений каждого типа. Но знаете, именно в тренинговом формате за 1-2 дня реально определить свой тип и с ним срастись. Потому что есть группа людей. Есть мои детальные описания, есть видеопримеры, есть убеждения ценности типов, которые мы рассматриваем, и качество, И уже тип, там я рассказываю про поведение в стрессе и в комфорте, и уже более ясно становится, потому за день-два, ну вот за два дня тренинга, вот тех тренингов, которые я проводила, максимально да за два дня все люди себя Узнают? Да, я не говорю о том, что... Да, я жду ваши ответы по поводу моего типа. Любопытно, да, что вы заметили, возможно, даже вот с таких кратеньких рассказов. И, ну, на самом деле можно, да, за день-два определить. Можно и по тесту, можно и по описаниям определить. Просто в групповой динамике так гораздо ярче проявляются разные типы, отличия их в чем-то сходство, да? Присылайте ваши ответы, я скажу обязательно, да, какой я тип. И дальше единичка. Мы завершаем, да? Единичка это реформаторы, это перфекционисты. То есть само название говорит о себе. Это люди, которые хотят доводить сюда до совершенства. Это люди, которые идеально подходят для того, чтобы выстроить бизнес-процессы, структурировать всю ту информацию, которая накоплена годами, и в которой хаос. В этом лучше всего разбирается единичка, как это сделать. Единички могут разные подходы, разные технологии все сместить в одно, чтобы получилась структурная цельная одна табличка. К примеру, вы видите в примерах Стивен, Стивен Кови, это яркий представитель первого типа, и только единичка могла написать книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», потому что там все так структурно, так детально, в одном навыке, еще под навыки, и вот так оно все структурируется. Это действительно большой труд, который делают единички. И если вы вспомните вид транспорта, это что было? Это была полицейская машина. То есть, это люди, которые движены правилами. Это люди, от которых часто можно услышать. Правильно, неправильно, честно, нечестно, этично, неэтично. То есть это люди, которые будут готовы рассказать всем другим людям, как им жить, как им делать, потому что они-то знают как. Они-то знают, как правильно как машина полицейская, да, это же правило, они знают, как правильно должны другие ездить, как должны другие себя вести, это именно про единичек, то есть это про то, что они видят и знают, как все должно быть в этом мире, и они сами стремятся к тому, чтобы сделать мир совершенным. И во многом зона роста для единичек является как раз то, чтобы видеть совершенство в каждом моменте, потому что они постоянно хотят совершенствоваться. Они и совершенствовать и себя они постоянно совершенствуют, и других, которые находятся вокруг них. Это люди, которые могут критиковать. Притом, знаете, они ну вот, критикуют весьма часто других людей, но мы никогда не знаем, как они критикуют себя на самом деле, внутри себя. Потому что вот этот у них очень развит внутренний критик, который как раз-таки и провоцирует их постоянно развиваться, развитие как одна из основных ценностей у представителей первого типа, развиваться, совершенствовать и достигать своей мишленовской звезды, которая часто является недостижимой, и вот из-за этого внутри может накапливаться определенный гнев, гнев, который они капсулируют которые не выдают наружу что очень похоже на троечек в этом плане только единичка гнев часто через свою критику и на своих близких то есть троечка вероятнее всего и на близких также гнев не проявляет и такое понятие гнев нет а единичка да, на близких это может быть такое выливание до да, себя вот так подскажите пожалуйста какие есть вопросы какие есть вопросы ко мне и вот вы не написали по поводу моего типа но я сейчас тогда поделюсь мой тип я в двоечка я представитель второго типа энеограммы и действительно когда ты это понимаешь ты тогда понимаешь зачем на самом деле ты помогаешь другим что ты хочешь какую свою потребность я удовлетворяю когда помогаю и это, помогает, и это помогает, знаете, как в следующий раз, когда мне хочется кому-то помочь, задавать себе вопрос, на на, на самом деле ты это делаешь. Это так. Контекст из моей жизни. А если говорить еще, знаете, что важно сказать? Вот девяточки, например, это люди, которые полностью отрицают существование негативных эмоций. То есть только когда они развиваются, только когда они начинают исследовать, чувствовать себя, они начинают принимать, что существуют негативные эмоции. Так, девяточкам лучше от них абстрагироваться, потому что зачем мне э, негативные эмоции, зачем мне про них что-то знать? Я могу туда куда-то лететь и, собственно, по ветру или вообще ничего не делать. А, угу. Такие есть вопросы ко мне. Так, -с. смотрите, я уже сегодня не один раз говорила про тренинг, и на самом деле я хочу вас пригласить на свой тренинг, чтобы гораздо глубже копать в энеограмму, потому что это тема, которую на самом деле можно исследовать очень долго, и на тренинге свой тип, определяется, ну вот за два дня, да, вот как вы Олег спрашивали, хотя часто чаще всего даже в первый день а, можно м, определить его, исходя из той информации, которую я даю из видео примеров, да. А, и я вас приглашаю на свой тренинг, который состоится 22 23 марта. И я этот тренинг так, разделяю на две части. Первый день это такой информативный день, день, когда я рассказываю. О всех типах анеограммы мы работаем в группах, мы исследуем качество, да. Мы очень много общаемся через вопросы. А второй день э, тренинга такая изюминка, это такая, знаете, по, по словам участников, это реально очень, то, что является очень ценным. Это интервью. Я, как говорила сегодня, приглашаю представителей всех типов, совершенно разных, людей, ну типа которых я знаю типа, и они знают свой тип, да, и я приглашаю их по несколько человек даже на один тип, и участники группы также, которые уже приняли решение какой они тип или которые сомневаются, получают возможность садиться с другими типами. Такое проводится интервью, когда я задаю вопросы, вопросы совершенно разные. У нас весьма много времени уходит потом на исследования одного типа. И вопросы, ответы, и мы сразу, даже по невербалике, как они садятся, как они смеются. И вот представители одного типа, это видно. Это видно, и это прям такой процесс, в котором, который является очень ценным для участников тренинга, как они мне дают обратную связь. И также во второй день у нас есть командная игра, командная игра, которая также во многом раскрывает наши типы и которая при, приближает к пониманию, собственно, какой мы тип. Я вам хочу сейчас прислать ссылочку на тренинг. Свой, чтобы вы познакомились, почитали, поисследовали. Возможно, у вас будут вопросы, которые вы, ну, вы захотите задать. И участникам сегодняшнего вебинара у нас есть такое предложение, это 15-процентная скидка, которая действует до конца недели. То есть до конца недели, если вы принимаете решение об участии в тренинге, то есть до 10 марта. Вы нам сообщаете, да, там есть контакты, или вы задаете вопросы, если вам они еще необходимы, да, и получаете свои 15% скидки на 2 дня тренинга. Тренинг проходит в Киеве, в фортном зале у нас в компании «Живое дело». Вот так, подскажите, пожалуйста, какие есть вопросы. И на самом деле после тренинга, знаете, там становится понятно не просто какой я тип, а становится понятно, как общаться с другими типами, как общаться с людьми, с которыми я каждый день на работе или которые у меня дома, как с ними общаться. То есть какие слова подбирать или что еще глубже, почему они именно так общаются со мной, какие свои потребности они удовлетворяют, когда хотят, ну, когда общаются определенным образом, когда... Например, требуют от меня, чтобы я все вычищала, чтобы я мыл все за собой, да, или когда они предлагают помощь, или когда они на самом деле любят командовать и не слушать других, да, такие революционные дух, да, дух революционера. То есть это все мы понимаем и мы видим, как общаться. И часто, если продолжать исследовать эту тему, уже буквально по нескольким тогда вопросам плюс-минус становится понятно, какой это тип. да? И потому это может быть очень полезно в вашей работе, да, если тем более, если ваша работа связана с людьми. И у меня на тренинге были да, и семейные пары, которые также, знаете, это позволяет друг на друга посмотреть с новой стороны. Спасибо, Ань, я очень рада, да, что любовь к энеограмме продолжается, вот цепочка, по цепочке продолжается, и я могу еще пару минут побыть здесь, если у вас есть вопросы, могу на них ответить, я также, да, напоминаю, что всех участников вебинара есть 15-процентная скидка на тренинг, который будет уже в марте, да, совсем скоро. И дальше, вы знаете, хочу вам показать такую смешную картиночку, да, про Энеа Таракашки, да, можете посмотреть, да. Первый тип – критику, собственно, то, что критикует Второй тип – насильно помощнику, то есть тот, кто причиняет добро. Третий – нарцисс, то есть он довольствуется собой, своим достижением, как он выглядит, как и своим имиджем, да. А четверочки самокопус, то есть это э, такие... Это ракашки, которые постоянно копают все это внутри себя, исследуют, исследуют, исследуют. Пятый тип – это изобреташки, те, которые постоянно исследуют. Алиса, отлично, очень рада. Класс, спасибо. Это исследователи, да. Шестерочки ахи-страхи. То есть это люди, которые постоянно переживают, что быть там, там, там. Да, здесь, конечно, все гиперболизировано, но базовая глубинная мотивация, которую мы будем изучать на тренинге, они как раз-таки э, очень проявляются, да, даже через тот юмор, который здесь. Любопытки. Да, семерочки, постоянно важно что-то поисследовать. Мстя, восьмерочки, да, собственно, то, о чем я сегодня говорила. И Ленус, необыкновенность то есть можно просто лежать, чтобы мир просто был в гармонии. А, окей, вот такой был сегодняшний вебинар. А, благодарю за обратную связь и... Буду рада, если вы еще поделитесь, что было ценного, вот, с чем вы уходите, да, что было любопытно, что было интереснее всего узнать сегодня на тренинге. И я с радостью, скажем так, приму вашу обратную связь и отвечу на ваши вопросы. Также, да, вопросы, если вдруг они возникнут у вас после а, вебинара, да, вы можете задать по телефону, который вы видите а, на сайте, а, или же в ответном письме на, вы на вебинар, и вам приходило письмо со ссылочкой. Окей. Я очень надеюсь, что э, такая э, тема иноаграммы хоть немножечко вас сегодня, знаете, как зарядила, зацепила. И я буду рада, если любовь к этой теме будет прорастать и дальше. Вы будете узнавать себя, узнавать своих близких, узнавать своих знакомых, собственно, развиваться. Развиваться в общении с собой и общении с другими. Кстати, не зря мы назвали этот тренинг «Они тоже ок». Это о том, чтобы понять, да, что другие люди так же окей, как и мы сами. Да, просто каждый удовлетворяет свою потребность, о которой важно знать. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы сегодня уделили свое время да, теме. И я буду рада с вами увидеть живую.